Здравствуйте, дорогие друзья, вы находитесь на канале Go Play Games. Мы продолжаем нашего Маккенди Точнее, уже играем за жену Маккенди Так, сейчас нам нужно чуть-чуть, еще чуть-чуть отдохнуть Вот так вот, чтобы солнышко немножечко поднялось у нас Давай, сон, спим Сейчас чуть-чуть поспим По идее, должно посветлеть сейчас Господи, а что, что так тихо-то стало вдруг резко, неожиданно Так, все, забираем Съем как обычно. Что же нам делать-то? Так, все. Вот так вот чуть-чуть попили. Осталось немножко. Пускай будет. Вдруг что-то напо... сможем приготовить чуть позже. Так. Убираем. Так, нет, ствол, ствол достанем уже на улице. Так, где там выход был? Я уже забыла. Так, стоп-стоп. А, вот он, вот он, вот он. А, все, она... все хорошо, все нашли. Сейчас.. Выходим и идем к цели. Подождите, там, я кажется, видел еще один... Это что? Это что такое? А это, судя по всему, кто-то призывает при на помощь? А, нам как раз туда и надо? Ну просто это, знаете, это как прикрываются костер вот так вот платком. И вот такие вот прерывистые, как правило, означают, что кому-то нужна помощь. Прерывистый такой дым. Так, я где-то тут еще что-то мне казал. Мне казалось, я еще видел какую-то постройку. -мо! Медведь! Валим нахер! Бежим! Медведь! Господи, что Маккензи, что жена Маккензи. Блин, холодно, холодно. Чуволки, блядь. Что вообще происходит? Сейчас тихонечко мимо всех проходим. Мимо всех. Нельзя, чтобы меня сожрали. Так. Кстати, возле березок, возле березок, насколько я помню, есть еще это самая кора березовая. Тихо, тихо, тихо, не замерзай. Ну, что-то туда какая-то жесть сейчас температура происходит. Так, откуда? Оттуда? Мне же туда? Да, мне прям мне прям туда. Мне там прям вот в этот призыв о помощи прям туда надо. Так, а под мостом там ничего нет? Сейчас мы спустимся вниз. По идее, тут не должно быть ветра сильного. И мы не должны провалиться. Не должны. Так, забираемся. Так, сейчас аккуратненько. Мне бы реально, мне где-нибудь поймать, распотрошить какую-нибудь курицу. Птичку какую-нибудь. Дайте мне птичку. Хочу птичку. Попотрошить птичку. Так, давайте палок наберем. На всякий случай, чтобы было. Так, олень. Олень это не страшно. Олени сами меня боятся, и это слава богу. Если бы еще и олень на меня нападали, мне кажется, я бы тут не выжила. Потому что, блин, с одной стороны там медведи, с другой стороны, волки, с третьей стороны олень. Дым. Может, это общественный. Нужно найти. А, типа дым. Может, это общественный дом из листовки. Может быть, я очень на это назад. Проходите мимо, пожалуйста. Вот, вот ты меня сейчас напугала, я как раз рассуждала о том, что. Хорошо, что олени не нападают, И тут олень на меня такой выскакивает. Красно. Так. Кора, ну дайте мне коры чуть-чуть. Чего же моты такие? Березовая кора же ведь была. Вот, это же березка, березка. Коры нету. Не дают. Суки. Так, ну бревна, мы пока ничего этого брать не будем, Ой. потому что. Потому что нам уже совсем пипецка полная. Но она вроде перестала мерзнуть. Или все еще мерзнет? Или перестала. Не понимаю. Значок пропал. Значок замерзания пропал. Где дым? Я же понимаю, ориентировалась. Не поняла. Вот ну, ты, ё а как? <смех> на, на березке отвлеклась. Пошла кору искать. Отвлеклась на березке, блин, прошла мимо. Вот так вот легко в лесу заблудиться. Так что всегда будьте внимательны в лесу. Игра это, игра это одно. А жизнь это абсолютно другое. Там ты волчару так просто не сможешь обойти. Эти твари, они реально, они ориентируются на нюх. Не дай бог, с твоей стороны будет ветер в их сторону. Они моментально тебя обнаружат. Вот, кстати, я уже что-то на нашла. Опа, опа, опа, опа. Городок, городок. Подождите. Замечательно. Шахтерский городок был когда-то. Вот, замечательно, прекрасно. Сейчас он... Собак нету, меня никто не сожрет. Пропан. О, там это, костерок есть. Это, that's, конечно, все замечательно. Должно быть, это общественный клуб. Это, конечно, прекрасно. Так, тут ничего нету. Заходим. Нужно первым делом все облутать. Конечно же. Так, обыскиваем. Если, конечно, мы тут не были раньше. О. Консервный нож. Сколько? 84. Забираем. Забираем. Будем быстро открывать банки. Антисептика хорошо, лекарство это замечательно У нас есть банка антисептика Но вторая нам не помешает Главное, чтобы еще в холодильнике Да, конечно, в холодильнике что-то было ага. О, морозилка Попахивающий 85% у него Сельдевидный сиг Приготовленный Кстати Забираем Это хорошо Так, открываем О, чаечек Чуточка добираем. Like wow. О, сардины. Как хорошо, прям. Прям замечательно. А, это разбить нам предлагают. Хорошо. Так, в духовке. Давай, давайте там тортик какой-нибудь дайте мне, я не знаю. Опа. Так, древесину, конечно, собираем сейчас пока. Ну, я думаю, тут задерживаться смысла нету особого, правильно? так, ну мы вроде все взяли. так, выходим, будем перебегаться, перебегать от дома к дому и быстренько лутать, лутать, лутать, лутать, лутать, лутать, лутать. как бы поза лутуса у меня уже, я уже заняла позу лутуса. ой, кедровые дрова, отлично. так, что у нас тут еще есть интересненького? топор. Хорошо, а сколько? 84. Замечательно, замечательно. Интересно, а сколько ты по весу переносишь? Вот Маккензи, он там чуть ли не под 40 кг может носить. А ты? Так, клуб там светится, я к нему чуть-чуть попозже подойду. Я сначала, я хочу все обыскать. Ой, я там уже банку вижу, уже, уже хорошо. Смотрите, банка, бельсиновая вода, замечательно, замечательно, все. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. Мы сейчас из дома в дома будем кочевать. Правда, тут вот горелый дом какой-то. Горелый, я так понимаю, мы не заходим. Так, в машине тут что-нибудь есть. Сзади что-нибудь? Ничего. Все, заходим в дом. Начинаем лутать. В принципе, нам нужно в тот дом, который там костерочек рядом. Ну, я не промахнусь, в любом случае. Надеюсь. Так, книги нам это все не надо. Шапка из хлопка. Ну, лучше, чем ничего. Нет, не, не буду брать. Ткань у нас вот, мы можем. Деревянные спички у нас есть. Книга. Ни о чем. Книга. Тоже ни о чем. Книга. Тоже ни о чем. Так, что у нас еще есть? Труд возьмем. Пускай будет. Так, холодильник. Там вообще ничего. Что такое? Что такое? Где Где вся еда? Куда вы ее подевали? О, кофеечек. Томатный суп. Так, сельдерей. Ну, я сейчас буду забирать все. Уже потом определимся, что мы будем есть, что мы не будем есть. Потому что... Вот, таблетки для воды. Отлично. Так. Ты же это... Да, ты это не обыскиваешь. Так. Таблеток у нас от желудка нету. На случай, если мы траванемся. Котелок давайте возьмем. Чтобы тупо натопить там побольше снега. И... Чисто так разово. Так, это нам не надо. Антисептик забираем. В принципе, больше антисептики нам не нужны. У нас три банки уже. Больше не надо. То есть, этого вполне с головой хватает. То есть, парочку нападений мы уже пережить сможем. Так, спички нам тоже не нужны. Духовка. Тоже пусто. Как-то вообще, как-то скромненько тут у вас. Хочу я вам сказать. Тут есть кровать, кстати, можно отдохнуть. Так, поношенные спортивные носки. Тонкие хлопчат-бумажные носки. Ой, ой, ой, сейчас. Изменим немножечко позу лутуса. Так, еще одни носки. Нет. Я даже, честно говоря, шерстяные варежки. Кстати. Нет. У нас получше варежки будут. Вспоминая по... про похождение Маккензи. Обезболивающее это хорошо. Бутылка воды замечательно. Так. Кстати, мы же можем из унитаза набирать воду. О, еще вот эти вот нужны, да. Берем. Их починить и нормально. Натягиваем. Так. Туалет. Да, набираем, набираем себе воду. Взять все, да. Больше воды, замечательно. Замечательно. По крайней мере, мы без воды не останемся. Так, набор, хорошо. Таблетки, хорошо. Все, наборы нам больше, в принципе, не нужны. Таблетки тоже. То есть нам этого должно хватить. О, аптечка. Дайте таблетки. так. О, шприц есть. Так, давайте посмотрим сейчас, что у нас. Так, вот это вот мы можем выбросить. А, что у нас еще есть? Так, одежда. Смотрим. Пока есть возможность, нужно посмотреть. Вот это надо починить нам в любом случае. Так, ремонт. Ремонтируем. Да. Ну, в принципе, еще один набор мы можем с взять с собой. На всякий случай. Ткани не хватает. Здрасте. Ткани не хватает. Ну, давайте смотреть по одежде. Что на нас надето? Что снято? Так, вот это мы можем подрать. Да? Собрать. На этот раз я, я, я стараюсь не промахиваться, как в прошлый раз. Шинелью. Это вообще это была просто беда. А, кстати, нам нужны еще одни носки. У нас только одни носочки. Так, это собрать. Нужны еще одни носки. Спортивные можно подрать. Вот шерстяные носки есть. Шерстяные носки она уже наверное надела. А это поношенные спортивные. Их можно тупо подрать. Ну, давайте. А, а что там лежит? Подождите-ка. А, тут шерстяные перчатки. Тоже можно подрать. Они, в принципе, дерутся быстро, с них ткань падает, да? Давайте. Давайте, сейчас быстро. А, так, вот эти нужно починить, вот это вот нужно подрать. Так, собираем. У нас же ведь она одна... одни перчатки они носят у нас. Это носки по две штуки, блин. Вот эти утепленки тоже по две штуки. Так, это собрать. Хорошо. Так, носочки нужно нам починить обязательно. Ну, еще один швейный набор нам не помешает. По-хорошему. Так, 94. Неплохо. Вот это вот починить. Тоже. Начинается сейчас. Пить будет хотеть, жить будет хотеть. Будет с меня требовать. Дай мне пожрать, дай мне попить. Так. Подштаники мы все в относительно хорошем состоянии. Самое... Так, шапку надо бы на. Надо бы на. Так, ремонт давай. Что у тебя не получилось? Так, все, починили. У нас еще есть ткань. Можем еще что-нибудь быстренько починить. Так, для перчатки нужна кожа. Да, кожаные перчатки. Тут нужны, нужна именно кожа. Для ботинок тоже нужна кожа. Так, вот эта вот шапка хорошая. Так, что у нас еще? Давайте свитер чинить. Ага, хыр. Все, поняла. Ну, по идее, все. Так, мы отремонтировались. Вот это мы... Tá, tá, tá. Так, и тут мы были уже все осмотрели, все забрали, замечательно. Продолжаем. Так, выходим на улицу. Сейчас выходим на улицу, пытаемся определиться, где мы находимся. Так, вот циркушка. Пойдемте к ней тогда. А ты, ты, ты же не прыгаешь. Вы же у меня не прыгаете, никто. Так, мы просто по одной стр... стороне пройдемся. И по другой. Я надеюсь, там сейчас не будет ничего такого сюжетного. Я не нарвусь? Я очень надеюсь, что я не нарвусь. Блин, попить надо, попить. Надо попить, попить, попить, попить, попить. Ты у меня хочешь пить? Так, а что у нас тут? А, по идее, не должно быть мне плохо стать. Конечно, 33%. Нет, нормально, нормально, перенесли. Банк стак рыбных консервов. Ну, 33 процента. Нормально, пережили. Замечательно. Так, ну мы относительно в порядке. Так, что у нас здесь? Так, шерстяные перчатки подрать. История одной долины части. Так. История отрадной долины, часть 1. Не в меру суровый климат и удаленность от цивилизации, даже по меркам острова Великого Медведя, сильно повлияли на жизнь и нрав местного населения. Открытые, открытые широкие равнины, окруженные огромными горными хребтами, создают все условия для формирования необычных погодных условий. Жители долины уже давно говорят о «многодневных метелях». В сильных ветрах и лютом зимнем морозе. И все же местная непогода не испугала жителей острова Великого Медведя. Некоторым из смельчаков, пожелавших здесь поселиться, эти суровые безлюдные холмы даже пришлись по нраву. Это же психи. Ну, давайте возьмем. Я не знаю, зачем она тебе нужна. Так, книга. Что у нас? О, бутылка воды. Вода это хорошо. Вода это жизнь. Вода нам нужна всегда. Берегите воду. Так, ну давайте стопку бумаг возьмем. У нас, в принципе, есть труд. Так, ткань. Замечательно. Так, бутылка воды. Хорошо. Так, ну, в принципе, мне кажется, мы воды очень много уже набрали. Можно, в принципе, они больше не париться. У нас, если что, есть даже кастрюлька. Так, ну погнали. В принципе, мы тут все собрали. Я больше ничего не вижу. О, записка. Так. Церковная листовка Расследование по делу пропавшей древности продолжается Пожалуйста, свяжитесь с отцом Томасом И передайте ему всю имеющуюся информацию Приходской совет Что-то где-то тут стащили Какую-то древность Ну, давайте возьмем Чего-то не хватает, да Обыщите церковь и узнайте больше о краже Прикол Ха Вот это прикол Шарф из хлопка. Это пригодится, да. Стул. Так, а что мы можем узнать больше о какой-то там древности? Вот тут записка. Отчет. От епархии Северного побережья. Кому отец Томас приход к перепути Томпсона. Тема взлом и кража имущества. Все мы... Пребываем в печали, когда узнали о недавней краже. Я говорил с констеблем, и если информация, полученная им по телефону верна, следы ведут в старый дом неподалеку от места под названием гребень Ткитера. Вы слышали о таком? Он выходил с вами на связь? Он обещал, что расследует это дело, но тогда ему пришлось бы отправиться на остров Великого Медведя, и вы знаете, чем это может обернуться? С нетерпением жду вашего ответа. Епископ Стивенс. Так, с констеблем... Значит, э нам нужно место, гребень скитера. То есть все следы ведут туда. Забираем. Исследуйте домик недалеко от гребня Скиттера. Посели... Последнее место, где видели подозреваемого. Прикольно, смотрите, целое расследование сейчас будет, а? Вот это интересно. А вот это интересно. Это уже не просто, да, там какой-то еще сюжет основной. Это уже вот что-то интересненькое мне прям любопытно стало. Так, давайте посмотрим по карте. Есть у нас вообще? Это что? Это травма. А это? Преступление. Преступление. Преступление, да. Преступление Томпсона. А тут что? А -а вот она, церковная древность. Кто-то украл реликвию из церкви при... при Перепуте Томпсона. В таком удаленном месте эта древность наверняка имеет для горожан большую ценность. Попробуйте отыскать ее и вернуть домой. Хера себе. Ну, это на самом деле очень интересно. Я бы туда на самом деле сходила. Потому что, ну, это любопытно. Так, сейчас. Вот тут, тут у нас сторожка какая-то. Надо в нее, конечно же, тоже заглянуть. Что у нас тут? 79, между прочим, процентов. О-ля-ля! О-хо-хо! у О, да, детка! Так, отсюда вот дым идет, да? Мы с этой стороны заходили. Что-то тяжеловато. Ничего, ничего, крепись. Сейчас мы с тобой зайдем в этот дом. По идее, он у нас остался последний. Последний для лута. Сейчас мы тут... Так, это мы возьмем. Это мы тоже возьмем. Мы будем сейчас все драть. А -а -а, так, металлолом. Я, я не знаю, зачем он нужен. Я вот сколько тут не играю, блин. Я никак не могу понять, для чего нужен металлолом. Так, это все мне не надо. Это все тоже мне не надо. Так, она согревается у меня потихонечку. Так, ну погнали. Сейчас быстренько тут полутаем. Это забираем. Сколько у нас чё, чё по времени? Нормально еще. Нормально, хорошо еще. Так, забираем. Ну давайте посмотрим сейчас, что мы можем, как, как мы можем тебе помочь, дорогая моя. Так, естественно, первым делом, мы должны понять э, риск растяжения. Да, перевес у нас. Сейчас я скажу, какой у нас перевес. Смотрите, она может носить 30 кг. Сейчас я вам даже это покажу. Сейчас, где где где где где Бу Бу Вот, короче, вот рюкзак. Вот это вот сколько у нас, вот это вот сколько она может нести. Нести она может 30 килограмм. У нас 33,64 то есть как-то вот так вот. У нас есть небольшой перегруз. Все, возвращаю обратно себе камеру. Так, у нас есть перегруз, и поэтому нам нужно что-нибудь порвать. Например, мы можем порвать вот это. Вот нам нужно. Соберем с этого ткань. Вообще бы, знаете, что бы я сделала на самом деле? Я бы сейчас вот вышла, я бы тут долутала, потом вышла бы отсюда, зашла бы в другой дом, где есть кровать. Там бы занялась бы своими делами, все как положено. Пока есть время, да? Тут вроде ничего такого нету. То есть. Эть, эть, эть. Пока что. А где у нас домик с кроватью? Так, ну мы вот по этой стороне все обошли. Вот тут, видимо, какой-то у них рыночек был, да? Я так понимаю. Да, фарм фреш. Глаздодер, берем. А, я не помню, мы, по-моему, брали гвоздодер, Надо сейчас глянуть. Это что? Шапка из хлопка. Ну давайте возьмем и порвем ее. А тут что? О! Тузировочка. Okay. Так, ну хорошо. Так, кровать у нас... Где была ее? что-то застряло-то, ⁇ -мо ⁇ Кровать я не помню. Здесь? Давайте сейчас зайдем быстренько. Если не здесь, просто дойдем до следующего домика, и там уже нормально приляжем на кровать. Вот она, да, нормально. Нормально кровать, все. О, тут ботинки. Кроссовки. Ну так... Ой, а я тут что-то не искала. I I Замечательно. Отличная куртка. Давайте сейчас будем смотреть, чинить, чиниться. О. Я тут вообще обыскила что-нибудь тут. Я не пойму. Алло? А я тут не была походу. Так штаны. Хорошие между прочим штаны. Футболку порвем. Ой, мы сейчас будем тут развлекаться. Чую, чую, буду развлекаться. Так это мы тоже берем. Вместо футболки оденем. Так это все. Я думаю, ткани нам хватит. Книга. А мы не, не могли прочитать, да? Так Так, пусто осмотрено Тут что-то есть? А, там носки Всё, ей, ей уже тяжело ходить Я уже прям чувствую Так, вот набор один еще Вот это нормально Так, вода нам больше не нужна Так Это мы осмотрели Кроссовки нам не нужны У нас более крутые ботинки а, мы тут были? Я, походу, только кухню осмотрела, и дальше я что-то не пошла. Ну, ладно. Ладно. Так, погнали. Э -э Во-первых, нужно сообразить, что мы одеваем. Вместо джинсов... А, ты сразу вот так вот наперялась. Такая вот прям брутальная стала моментально охрененные ботинки мне они нравятся я бы себе бы такие взяла на самом деле все прям классненькие такие так вот это вот мы одеваем так все там больше ничего нету так вместо ветровки одеваем вот этого вот. да так тут у нас ничего нету ну вроде вроде так то все можно драть, можно начинать рвать. Так, погнали. Рвем. Ой! Это процесс. Веселый! Так, вот эту ветровку тоже рвем. Ну, в принципе, она в темноте может нормально рвать, насколько я знаю, на ощупь. Ах, а херли. А, точно, точно, точно. У нее же были только джинсы на ней. Сейчас она нашла вторые штаны и напялила их, естественно, соответственно. Так, собираем. Ну вот, да, уже темно, она как бы рвет, ей нормально. Так, сейчас тебе должно скоро полегчать. Нужно будет где-нибудь поставить лампу. Начать разжигать. Блин, надо было все-таки до другого дома дойти, там хотя бы печь была. Мы могли... А тут печи нету, я что-то как-то не обратила внимания. Нет, тут печи нету, тут это у них. А, как его там? Слово забыла. Это плита, во, господи. Так, все, шапку еще одну рвем. Ну да, она похуже вот этого будет. Я думаю, в 100% она будет давать тупо единичку. А как бы, ну, единичка это для нас сейчас мало. Так, это мы собираем. Блин, она опять хочет пить. Она надоела уже. Как по вот ей богу. Сколько можно? Сколько можно, женщина? Пей. У нас есть 5. Чаечек есть. И меня это прям радует. Не могу. Глаз радует. Очень радует. Так, действие, давай. Э, собираем. Нам нужно максимально сейчас все облегчить. Ну, подрать одежду, во-первых, от нее избавиться. Во-вторых, ее починить надо. Так, в темноте ты как-то будешь чинить? Ремонт давай. Чинит! В темноте чинит себе вполне себе. 70. Нормально. А, вот все. Все, кончилась лохпа. Так, сейчас мы тогда делаем э, вот так вот. А, подождите. Давайте мы сначала заправим. Я хочу фонарь поставить, и для этого мы должны его заправить. Э, давайте действие. А как его ремонтировать? А, металлолом, чтобы его отремонтировать нужно. Все, поняла, для чего нужен металлолом. Хорошо. Хорошо, понял, принял. Понял, принял. Будем э, работать над этим. Так, мы его заправили. Э, так, не то? Вот так вот. Да, ⁇ -мо ⁇ Что-то как -то мы его, неважно, заправили. Так. печки нету, прям, да, совсем нету. Тогда идем в следующий дом. Там есть печь. Разожжем, раз, раз, разожжем печь. Ах, ху... какого, какого хера? Зачем мы разожжем печь, если мы можем дойти до того костра и там возле этого костра его сидеть себе и все спокойненько делать? Нам будет и тепло. Согреваешься, согревается, смотри, и тепло, и можем стоять спокойно, заниматься своими делами. Так, давайте штаны чиним, давай, вперед, пошла, ремонт, да, да, да, вот, вот, замечательно. Все, нашли выход из ситуации, будем сейчас всю ночь чиниться. Я же на чинить нажала? Да, так, сто процентов, замечательно. Так, штаны отремонтировали. Что мы можем еще починить? Что нам нужно? Вот эту куртку нам нужно отре отремонтировать. Ремонт. Погнали. Ну, что-то надежду чинит хуже, чем Маккензи. Как-то что-то хуже, хуже, хуже, мне кажется. Давай еще. Ну, ботинки у нее крутые, блин. Слушай, у Маккензи были берцы такие тоже классные, черные. Ну их сожрал медведь, сука. Ненавижу его. Н никогда ему это не прощу. Этому медведю мои эти берсы. Такие они классные были. Такие прям суперски, Ну нет, надо было сожрать. Конечно. Не зевай, работай. Давай еще. Вот реально, вот по Кензи лучше как-то ремонтировал одежду. А это, блин, руки крюки. что -то не в какую. Так, давайте свитерок. Приведем все в порядок. Чтобы все было замечательно. Так, сто процентов, отлично. Так, осталась шапка и подштанники. В принципе, носки я не буду делать. Давайте, подштанники, да. Ага, все. Закончилась закончила лопа. Дальше что мы будем делать? Нам. Сколько у меня там? 3, 35 кг. -мо, 35 КГ откуда? Откуда? Как? Каким образом? Так, что у нас тут? Так, но это я выкидывать не буду. Тут, в принципе, все нужно и не особо такое тяжелое же, ведь. Так, ведь? Так ведь! Так, тут у меня чисто три бутылки на всякий случай, пускай будут. Так, в одежде все, ничего лишнего. Еда у меня есть только вот эту, вот давайте сожрем, а то она кг весит, килограмм с лишним. Так, попьем, да? Или оставим на потом? Давайте попьем? Что еще? Так, вот это вот бросить. Так. Что у нас так? Факел я трогать не буду. Лук я не знаю, нужен нам лук или нет. При условии того, что в принципе я неплохо могу попадать из пистолета. У меня есть 10 патронов ружья. У меня есть 9 патронов револьвера. У меня есть очистилка для всего этого. Поэтому, знаете, что я сделаю? Я, короче, это все нахрен выкину. Ну, потому что оно не нужно мне. Я, как бы, я не буду этим пользоваться определенно точно. Так, можем выкинуть кастрюлю. Воды у нас достаточно. Я его взяла разово, чисто, чтобы набрать воды. Ну, в принципе, мы справились с туалетами. Нам помогли, помогли туалеты. Так что все в порядке. Так, что еще мы можем выкинуть? Да, в принципе, так-то больше ничего. Мы сейчас поедим как раз-таки. Поспим, поедим, и вот все, что нужно, у нас будет. Получается. Так, ну все. Убираем это все. Сейчас. А... Прям вот тут вот ложимся. Сейчас мы его развернем. Прям вот тут вот такие. Раз, раз. Сон, поспим прям тут на улице. Вот часиков семь давай. Прям возле костра. А нет? Если есть, надо пользоваться. Тем более, без на халяву-то. На халяву. -то. Да халява. халява. Халява. Блин, риск переохлаждения. Черт, Факеншет. Грейси, давай. А мы можем на нем чё-нибудь готовить? Наверное, нет. Ладно, пойдем тогда вовнутрь. Uh, да. Похоже, придется что-то бросить. Нет, мы ничего не будем бро бросать. Гвоздодеры у нас уже есть. Вот горючее. Это хорошо, это всегда хорошо. С учетом того, как они у нас... Что она, что Маккензи разводит костер. Так. Прям с порога давайте обыскивать все. Согреешься сейчас, согреешься в порядке. Шоколадки это хорошо. А, у нас же еще воды много. Так, с помощью этого можно разжечь костер. Ну, давайте. На всякий случай, вместо спичек. Так, прочесть Запись жителей от Радной долины, часть 2. Парнер вышел на до... парнелл Вышел на дорогу, чтобы проверить ее состояние перед следующей доставкой. И увидел, как те говорящие с деревьями псики рыскали у шоссе, ведущего к выходу из долины. Он не узнал, что они там делали. Но нам нужно быть бдительными. Наверное, там что-то вот лежит, да? Надо найти воду. Вот нашли. Найдите все записи, записи жителей от Долины, которые помогут узнать их версию событий. Так, все. Надо пить, надо есть. Так, вот тут вот, да? Будем газировку хлестать, Потому что газировка как бы хер бы с ней. А вот вода это вещь нужная. Там можно что-то готовить на ней, правильно? Можно готовить, можно пить. На газировке ты особо ничего не поготовишь. Так, это мы уже все осмотрели. Все осмотрели, все хорошо. Вот тут вот теперь... Смотри, тут прям как, какие-то интриги, тайны, расследования. Прям прикольно, мне нравится. Так, это нам не нужно? Труд у нас есть. Yes, вот это yes. вот, сока заберем. Опа, патроны вижу наверху. Десять патронов для ружья. Замечательно. Замечательно. Ну ты нахрена мне нужен был лук. Привет, братаны. О! Сколько? 85 процентов. Будем драть. Мы его разорвем на тряпке. Так, шерстяные носки, газета. Местные легенды: снежный человек. Местные, так, сне... Никто не знает, как давно среди жителей отрадной долины начали появляться слухи о существовании снежного человека. Но всем известно, что местные байки о таинственных фигурах в лесу с каждым годом становятся все невероятнее. Прикольно. Блин, зачем взяла? Найдите пещеру снежного человека недалеко от перепути. Блин, вообще класс. Так, я так понимаю, мы в этой локации задержимся. Поэтому, если что, сюда можно таскать шкуру волков. Таскать шкуру волков, таскать э, шкуру зайцев, чтобы они вот тут как раз, получается, сохли. Привет, братюни. Привет, народ. Привет, как дела? Лежите, отдыхаете, все у вас... О, можем поготовить, можем поготовить. Давайте мы сейчас а, будем готовить, во-первых, банку томата. В принципе, можно и остановиться на банке томата. Она же ведь дает согревание, правильно? Сколько она там? 12 минут. Так, ждем. Едим. Бонус-огревание, да, замечательно. Так, давай воду еще. Про простите, если наступила. Я заранее извиняюсь, если вдруг что нибудь не так. Так, записочки какие-нибудь. Какие-нибудь записочки? Я сейчас, прежде чем что-то начать, я хочу просто осмотреть. Хорошенечко так. Ну, вроде больше ничего тут я не вижу. Это, видимо, священник, да, у нас? А, привет, друг. О, здравствуйте. Вы с места крушения? Как и все остальные? Все койки заняты, но вы можете присесть и погреться у огня. Место крушения? Как вы узнали? Место крушения? Разве вы не помните? Может, в последствии шока? Мой самолет разбился, но это было несколько дней назад, далеко отсюда. Нет, нет, вы разбились вчера, за калмами. Звук крушения был поистину ужасен. Я смог услышать его даже во время метели. Разве вы не помните? Послушайте, мне жаль, но вы, должно быть, ошибаетесь. Я пережила катастрофу, но не здесь. Понятно. Прошу, останьтесь с нами погреть все огня, пока мы не выясним, откуда вы пришли. Фига, тут местные жители какие-то, да недоверчивые, я не знаю. Какие-то они все странненькие. Одна Молли говорит о том, что несколько дней назад там, типа, разбилась, там, лежала, дела в снегу, она я нашла, там, ля-ля. Этот -ля. говорит о том, что вчера был какое-то крушение. Может, просто какой-то взрыв где-то был? Что это за место? Это старый общественный клуб в перепуте Томпсона. Мы пришли сюда, когда погода ухудшилась три, или это случилось четыре дня назад. О, братан, ты путаешься в днях. В домах стало слишком холодно, и нам показалось, что лучше собрать всех под одной крышей. А вчера к нам начали приходить выжившие после крушения. Значит, все эти люди, выжившие после крушения? Большинство, да. Когда по нам ударила метель, в городе Акрасистых было вс всего с полдюжины людей. За прошлые сутки до нас добрались остальные. Многие пришли с места крушения. А что именно упало? Пассажирский самолет. Не могу сказать точно. Многие были настолько ослаблены, что их два могли говорить. Если судить по оглушающему грохоту то огромному столбу огня за холмами. Там разбилось что-то крупное? Вы уверены, что не помните о крушении самолета? Как думаете, не погода затянется? Вы не местные, не так ли? У тех, кто придумал название Отрадная долина, было хорошее чувство юмора. Здесь самая суровая погода на всем Великом Медведе. Но сейчас хуже, чем обычно. Да. Пару дней назад, а, недель назад поднялась очередная буря. Самое лютое, что я когда-либо видел. Занесло все дороги. Пока на дорогах снег, боюсь, мы здесь застряли. Кто-то же должен прийти на помощь, чтобы расчистить дороги. Я, я так не думаю. Не теперь. Придется подождать, пока природа сделает работу сама. Но что ждет всех этих людей? Сказать честно, я не знаю. У нас почти не осталось еды. Но мы можем растопить снег. Так у нас хотя бы будет вода. А в это время года на смену одной метели обычно приходит другая. Все могло бы быть по-другому, если бы у нас осталось электричество. Сейчас мы можем лишь пытаться согреться и накормить этих людей. А затем ждать, что готовил нам Господь. Вы кажетесь все растерянный, но выглядите намного лучше остальных. А? Может быть, вы нам поможете? Я. я врач, могу осмотреть выживших и попробовать помочь им. Звучит как отличное начало Когда смотрите их, возвращайтесь И мы подумаем, как им можно помочь Так, ничего себе Вот эта вот затравочка То есть нам что? Вторая голова, упавшая звезда То есть нам что сейчас? А что это тут? Опачки, опачки, опачки Пусто Зашибись то есть нам тут сейчас надо будет таблетоваться им таскать? Так, ну тут плохо. Тут тоже плохо. Уинстон, 76%. Посмотрим, что здесь не так. Переохлаждение, лечение не требуется. Нужно время и постельный режим. Так. Ты все уже, да? Беннет, 81%. Возможно, это серьезно. Так. Что такое кунск? Это типа головная боль, что ли? Лечение не требуется. Или это самое, сотрясение, наверное. Франклин, 77%. Посмотрим, что здесь не так. Тоже сотрясение, тоже лечение не требуется. Так, давайте осмотрим вот этих вот. Так, вот эту половину я тогда, получается, осмотрела. Клоя. 73 процента. Переохлаждение лечения не требуется. О, ткань. Это мы берем. О, повязки. По повязки это хорошо, это надо. А что там? Опачки. Так, прежде чем... Так, бутылка воды, ладно, заберем у нас тут еще? Сколько времени-то? А, нормально пока. Успеем, я думаю. Сейчас все осмотреть. охо -хо, хо хо Ножик, это хорошо. Ага! Закрытый кухонный шкаф. Так, спички. Это выйти. Пока, не, пока нет. Ткань, ткань берем. Ну, в принципе, мы можем тут оставить этот самый спальный мешок, потому что ткани мы вроде бы набрали нормально. Если вдруг что, починиться сможем. И починиться сможем, и повязки у нас есть. Все, что нужно, мы имеем, в принципе, с собой. То есть, я думаю, мешок можем выложить. Так. Так, это мы уже... Это у нас уже есть. Это нам не надо. Так, тут у нас все. Опачки! Ой, как хорошо. Тут можно прям готовить, прям... Хотя смысле, нет, у нас тут лонжи ведь. Так, осматриваем тут. Дмитрий, 37%. Посмотрим, могу ли я помочь. А, риск гипер... Гиперкликемии. Инсулин нужен. Ага. То есть мне сейчас нужно будет пойти на поиски инсулина. Так, тут у нас пусто. Так, Эрик. Тебя мы осмотрели, тебя мы тоже. Вот, это, значит, у нас последний остался, Let's да? Так, риск обезвоживания. Воды, на. В принципе, мы тут воды нормально набрали? Be вот, теперь тебе станет лучше. Так, а сюда давайте мы, знаете, в этот вот сундук. Да подожди ты, вот этот вот сундук мы скинем где? О, господи, у собак там истерика, я не знаю, слышите вы или нет, но очень сильно надеюсь, что нет, потому что и... это капец просто. Под вечер у них, я не знаю, что начинается, какой-то вот истерия какая-то бешеная. Просто они там на так, ну тут все, все. А нам осталось только с ним поговорить. В принципе, мы тут все обшастали, все, что могли, взяли. Так, я смотрела выживших. Ноги легко отделались, могло быть и хуже. То были просто счастливчики. А мини-везучих вы найдете в подвале. Да с над ними, Господь. The... Одни умерли от ран, других Or мы нашли уже мертвыми. Мы положили их внизу, чтобы оставить тела на холоде. Еще. В общем, вокруг много волков. Ну, некоторых значит разбросала yes, туда. Да, я их видела. Думаю, я смогу найти I've то, seen. что нужно выжившим. Но среди них есть диабетчик. Уже скоро нам понадобится инсулин. You know Вы знаете, где можно его найти? Тревожная весть. No, Нет, не знаю. Мы, мы, мы, имело, мы имеем дело с ä, диабетиком первого уровня. Когда его нет, больной может испытать шок и даже умереть. Well, что ж, тогда find нам find придется him. найти его. И поскорее, so пока метель не усилилась настолько, что нельзя будет, нельзя было бы, наверное, выйти. Я тоже наста с выжившими и присматриваюсь за ними. Но вы... Вы можете пойти туда и поискать нужные лекарства. Ну, конечно, я могу пойти. Так и сделаю. Куда идти в первую очередь? Не откажусь от совета. Большинство домов здесь пусты, но может быть, там удастся найти немного припасов для выживших. Наш диабетик с места крушения и находится здесь уже день или два. Возможно, инсу инсулин есть в багажнике этого пассажира. А, в багаже. Да, на месте крушения. Как же я найду его? Вам придется проверить каждую сумку и надеяться на лучшее. Ладно. Тогда будут присматриваться за всеми, а я вернусь так быстро, как только смогу. Спасибо вам за помощь. Есть еще кое-что? Да? многие вы а многие выжили все измотаны знаю это последствия крушения но я уже видел подобное раньше чтобы выжить людям нужна надежда но если надеяться больше не на что нужно смириться эти люди многие из них летели не в одиночку типа потеряли близких они раздавлены горем и переживают за своих близких. Их мужчины чувство вины. Почему они выжили, а остальные нет? Вы можете помочь им найти смирение. Но велика вероятность, что осмотр места крушения станет далеко не самым приятным занятием. Я уже видел смерть. Да, вы врач, поэтому понимаете, насколько хрупка человеческая жизнь. Я же больше разбираюсь в хрупкости человеческого духа. Те, кто потерял своих близких, если вы подарите им смирение, они смогут быстрее начать свое исцеление. Согласна. Известно, что разум и тело неразрывно связаны. Если найдете любые вещи, любую информацию, которая поможет опознать тех, кто не выжил в той катастрофе, эта информация поможет исцелить их раненые души. Возможно, тогда у них появится силы пережить новый день. И сделаю все, что смогу. Буду искать удостоверения, документы, все, что поможет опознать погибшим. Тогда возьмите это, дитя мое. О, я не из верующих. Прошу, оставьте у себя. Это не для вас. Прошу, порадуйте меня. Я, я не понимаю. Сейчас я не могу проводить их души в последний путь. Но если эти четки будут у вас, пока вы исследуете место крушения, вы принесете утешение старому священнику. Пусть я не смогу помолиться за них. Но это меньше, что я могу сделать. Святой Отец, я не хочу вас обидеть, но неужели вы действительно в это верите? Возможно. Вера это все, что у нас осталось. Короче, как-то так. Да. Т ⁇ пришло время заканчивать. Мы вроде согреты, мы вроде сыты, у нас вроде бы все хорошо. Так, все, тогда сохраняемся. И тогда уже дальше... Подождите, а сейчас дальше что у нас? Смотрите, у нас есть пещера, байки, местные рассказывают о снежном человеке. Мы пойдем, так что в следующий раз будьте тут. Потому что мы пойдем и к снежному человеку, а еще мы пойдем расследование делать об украденной реликвии. Дальше еще упавшая звезда, самолет, вот как раз вот... На... Вот как раз вот, вот вот прям вот хорошо идеально. Так, а Молли у нас свалила обратно к себе, да? Ну хорошо. Так, да, Томсона. Короче, все. Я думаю, на этом можно смело заканчивать. Так, давайте вот новое сохранение. Вот прям сейчас сохраняй, сохраняешь при вас. Все, спасибо вам большое, что были со мной. А, ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, все ссылки будут в описании под видео. Чтобы пойти в группы, я буду всем безумно рада. Всем спасибо, всем пока-пока!